На фоне массового отчуждения молодого поколения от своих этнических и культурных корней мы хотим поддержать учреждение, целью которого является не только сохранение культурного наследия русского народа и передача этого наследия молодому поколению в виде сохранения и передачи традиций. Поэтому мы все вместе говорим.